Почва – верхний рыхлый слой суши. Она состоит из неживых, костных, неорганических веществ, минеральных веществ, воды и воздуха, а также содержит много живого биологического органического вещества, остатки растений и животных, продукты их разложения, перегной. В почве обитают бактерии, грибы, черви, насекомые и их личинки, и даже такие крупные животные, как кроты и землеройки. Поэтому почву называют биокосным природным образованием.